Здравствуйте, меня зовут Влад Тихомиров, и сегодня я хочу показать вам, как можно зарабатывать действительно достойные деньги, без особого труда. Смотрите, вот сервис, с помощью которого я каждую неделю зарабатываю 800-900 долларов, иногда даже 1000-1200. Хотя на эту работу я трачу всего несколько часов в день. Сами понимаете, что все логотипы, картинки, ссылки скрыты не просто так. Сейчас прямо на ваших глазах я попробую заработать немного денег. Как видите, в данный момент на счету нули, то есть у меня ничего нет. Итак, чтобы заработать, мне нужно всего лишь нажать на несколько кнопок нужное время. Нажимаем на одну, теперь жмем на вторую, ждем пару секунд. Так, обновляем страницу. Как видите, я заработал 30 долларов. Конечно, неплохо, но для меня этого маловато. Давайте попробуем еще раз. Так, нажимаем сюда. Теперь сюда. Опять нужно подождать. Так, обновляем страничку. Вот, уже лучше. Только что я заработал еще 50 долларов. В сумме уже 80. Буквально за пару минут. Так, давайте попробуем еще раз. Нажимаем на кнопку. Еще раз. Ждем. Обновляем. Итак, что тут у нас? На моем счету еще добавилось 30 баксов. Итак, в сумме я заработал 110 долларов, при этом находясь дома и практически не напрягаясь. Сейчас я выведу эти деньги себе на вебмани кошелек. Так, заходим сюда. Выбираем вебмани. Вывести деньги. Так, нужно немного подождать. Вот, как видите, деньги пришли на мой кошелек вебмани. Теперь их смело можно тратить. Если вы хотите зарабатывать также, я могу вас обучить. Спасибо за внимание и до встречи.